Добрый день дорогие друзья и снова с вами Куликова Анастасия. Сегодня я расскажу вам про то, как можно сделать элементы декора 3D ручкой. Итак, начинаем мы с главного элемента задуманного декора. Это цветок. Он находится в самом центре. Запомните, 3D ручка обязательно концом должна касаться бумаги, иначе не получится желаемого эффекта. После чего вытягиваем красивые завитки, заканчивающиеся загогульными, в разные стороны. Только они должны соединяться обязательно друг друга. И чем больше их появляется, тем больше они должны соприкасаться друг с другом. Тогда они будут менее хрупкими и более содержительными. Итак, сейчас мы начинаем делать элементы листьев, только обязательно они должны касаться наших завитков и цветка. После чего я поменяю оттенок на синий и начну постепенно вводить его в элемент декора. Также хочу закрасить лепестки цветка чтобы плавно ввести этот цвет в элемент декора. Обратите внимание, завитков становится все больше, появляются новые элементы, и я стараюсь соединять их друг с другом. Вот у нас получается такой красивый орнамент, у которого есть центр. Сейчас наша задача его очень аккуратно снять с бумаги. Мы можем использовать линейку и бумагу, чтобы поддевать. После чего, как снежинку, как красивый элемент, мы можем повесить его либо положить куда-нибудь. На задуманное место. Вот получается такой вот интересный элемент. Вы можете придумать что-то свое, что-то новое, что-то необычное, интересное. С вами была Куликова Анастасия. Подписывайтесь на наш канал. До новых встреч!